Ночь настала. Пусть, на... Пусть начнутся убийства. Три <плодисмент> <плодисмент> тысячи миров и ни одного достойного врага. Все погибнут от моего меча. Нет времени болтать! Этот мир будет моим! Друзья, на этом второй выпуск завершен. Давайте устроим небольшой челлендж. Соберем 3000 лапок. Всем пока.